Представляем вам одноэтажный дом, возведенный по проекту «Зеленый простор» с зеленым поясом Москвы в поселке Луговое Нарфоминского района Московской области. Одноэтажный коттедж общей площадью 110 квадратных метров построен под жестким надзором компании «Дом техно Николь» строительной компании «Зеленый пояс Москвы». По каркасной технологии с перекрестным утеплением стен каменной ватой «Технониколь Оптима». Общая толщина стены – около 32 см. То есть дом полностью подготовлен для круглогодичного проживания со всеми работающими и проверенными коммуникациями. Это просторный одноэтажный дом с продуманной планировкой, отлично подойдет для пожилых людей или семей с маленькими детьми, исключающий вариант получения травмы на лестнице с первого на второй этаж. Кровля – классическая металлочерепица от компании Grand Line. Фундамент монолитный, ленточный. Перекрытие первого этажа – брус 100 на 200 мм. Обработан качественной биозащитой. Дом построен по проекту zpk 1130 зеленый простор» компании «Зеленый пояс Москвы». Планировка дома – крыльцо, прихожая, санузел с котельной зоной, три больших спальни, кухне-столовая, переходящая в гостиную с выходом на большую веранду, основной санузел, навес для двух машин 4 на 9 метра. Сейчас я проведу небольшую видеоэкскурсию по дому. Пол перекрестным утеплением каменной ваты Технониколь Optima, толщина пола 30 сантиметров. Аналогичным образом смортирован потолок, его толщина 25 сантиметров. Использованы диффузионные мембраны от компании Технониколь. Внутренняя и внешняя отделка стен имитации бруса из сосны шириной 136 мм. Снаружи дом окрашен финской краской Teknos в три слоя. Полы первого этажа ламинат 32 класса. В санузлах ПВХ ламинат, не боящийся воды. Пластиковые окна Рихау, двухкамерные стеклопакеты. Все створки поворотно-откидные. На всех створках москитные сетки. Высота потолка 3,25 метра. На чердаке, полезная площадь которого 40 квадратных метров, 2,6 метра в коньковой части. Чердачное помещение можно использовать как кладовку. В санузле качественная сантехника. Раковина, зеркало, унитаз, душевая кабина с низким поддоном, пенал. Качественные межкомнатные двери с ручками фуаро. К дому подведены, разведены по точкам потребления и оплачены следующие коммуникации. Водоснабжение. Собственная скважина с кессоном 62 метра. Электричество. 3 фазы. 15 киловатт. Канализация. Система переливных колец 3 плюс 3. Дом отапливается от электрического котла Протерм. По всему дому установлены подоконные радиаторы. Водонагревательный бак на 80 литров. Энергосбережение и минимизация затрат на отопление – один из главных моментов, которым мы уделяем большое значение. Совместно с компанией «Техно мы постоянно работаем над тем, чтобы наши дома отвечали всем принципам энергоэффективности и подразумевали минимальные затраты на отопление. Отличное место как для постоянного проживания, так и для выходных. Коттеджный поселок Луговой находится в 67 километрах от МКАД по Киевскому шоссе. Поселок уже практически застроен. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, задавайте вопросы, комментируйте. Всегда рады видеть вас на нашем канале.